Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагаст, и сегодня мы продолжаем разговор, касающийся адаптации какого-то игрового содержимого к тому, что действительно происходит за игровым столом. Почему я считаю эту тему важной? Потому что мы с вами живем в таком окружении, где уже написано, снято, выдумано, опубликовано огромное количество всего. Может даже, как утверждают некоторые, и вообще все. И уже нового больше никогда ни про что не будет. Тем не менее, какое разнообразие бы нас не окружало, оно не избавляет нас от всех проблем. Потому что технологии автоматической адаптации развлекательного содержимого под нужды и особенности потребителя, это пусть и активно развивающаяся область научных исследований, про которую, кстати, можно как-нибудь еще будет отдельно рассказать, там много всего делается. Но она еще, что называется, не коммодитизирована, то есть не вошла в общее вездесущее такое использование. Как бы, если зайти там, я не знаю, на Netflix, на Zoom, куда-нибудь вот такое место, вам посоветуют какие-то, ну, более-менее близкие вам вещи, если вы этим сайтом уже пользовались. Не все сразу, не что-то наугад, но что-то, что имеет чуть-чуть большие шансы вам понравиться. Но, как бы, во-первых, такая, даже такая банальчина, она есть не всегда. На тех же ехать через RPG, там уже оно не очень. А, с другой стороны, есть и «Потолок полезности». Вот «Потолок полезности» — это показать мне, скажем, книжку по АДНД, а не по ГУРПСу. Хотя и то, и другое, в общем-то, одинаково безлико и одинаково бесполезно. По АДНД слишком велик шанс, что оно у меня уже есть, а по ГУРПСу велик шанс, что оно мне нафиг не надо. И я это все к чему? Что «Потолком полезности внешних факторов» будет дать вам в руки одну готовую книжку вместо другой. На подготовку каждой книжки к печати уходит довольно много сил у кучи народа. Даже в возрожденческих кругах есть буквально два с половиной человека, которые выпускают много всего и делают это сами. А ближе к мейнстриму такого нет совсем. Соответственно, готовый продукт дает вам то, что все эти люди думали, что вам может быть полезным. В готовом продукте модули, скажем, а то есть сеттинги. Очень много деталей, каждая из которых может вам понравиться, может и нет. Может подойти, может не подойти. Вот для этого и нужна адаптация вообще и постановка, в частности, о, которых, о которой был в прошлый раз. Кроме этого основного, еще два есть чуть менее частых повода это использовать. Второй это когда вы идете, скажем, в кино... И идете в основном там ради того, чтобы потусить с друзьями, немного выпить, вакцинироваться от спойлеров в интернете. И опять-таки, потому что фильмов сейчас много, совсем уж плохих, среди них гораздо э, меньше. Э, и особенно если идти на что-то известное уже, то как бы знаешь, что можно ожидать. И там иногда случается такое, что весь фильм, ну, ничего так, но вот одна сцена вот просто вот великолепно заходит, и сразу думаешь, вот бы такую штуку в компанию втиснуть. Вот здорово было бы. Ну, может не все сразу так думают, но такая повадка появляется у опытных ведущих с годами. Но, увы, не трансплантируется так просто сцена или персонаж из фильма про Мстителей, про Синего Ежа, про Калашникова или на что вы там еще ходить. Он не трансплантируется так вот в вашу игру там про вампиров, пиратов или ниндзя. Надо обработать напильником. А как это сделать, вот на прошлой неделе как раз я начал об этом рассказывать. И последний повод, ну из популярных во всяком случае, адаптировать что-то. Это излишняя подготовка из прошлого. Так называемый over prep. Это когда вы долго мучились, выдумывая несколько там сюжетных веток для модуля. А зацепки, на которых держался вход в одну из этих веток, ну просто не сработали. И все, партия прошла мимо. А у вас гештальт не закрыт. И опять-таки, подбираем, что там было, адаптируем под новую компанию и поехали. В прошлый раз мы обсудили пять вещей, которые адаптировать надо обязательно. Или о которых уж точно надо задумываться, когда вы тащите чужой контент или свой э, старый контент в новую игру. Это было, во-первых, стилистика с антуражем, с э, жанром и всем прочим. Второе, это окружение, в рамках которого адаптируемый эпизод будет жить. Партия. Под которую вам нужно будет какие-то моменты подогнать. Масштабирование и порционирование. И, наконец, края. Вход в эпизод и выход из него. Хотите подробнее? Жмите и слушайте. Сегодня же промежуточная тема, тоже имеющая к этому всему отношение: Как организовывать блокнот ведущего? Я не имею в виду тот блокнот, в котором у вас, собственно, там сам модуль записан, и не тот вот листик, с которым вы ведете. А такой вот какой-то. Долгоиграющий блокнот, в который вы записываете всякие понравившиеся моменты из фильмов, книг, интернета, блокпостов, э -э -э, прочитанных модулей, чего угодно, ради того, чтобы это потом когда-нибудь вставить в игру. У каждого ведущего есть такой блокнот, если у вас еще нет, заводите смело и совершенно не обязательно делать его блокнотом. Кто-то пользуется особыми программами в мобильнике, или держит закрытую вики, или на доске что-то записывает и фотографии делает, или просто собирает все в один файл на Доках или вообще в Верде. Я пробовал, наверное, все эти способы в, в какие-то моменты включая даже в особо активную упор обвешивание пустотами целой стены в одной из комнат. Вот красными ниточками еще только не связывал, а так было бы вот, как на, сами знаете, какой картинке. В общем, будем считать, что есть вот у вас такой блокнотик, в который мы хотим записать что-то на будущее. Как это делать, что дословно, что достойно занесения в такой блокнот, и о чем надо думать, туда что-то записывая, это и есть главная тема сегодня. Значит, скажу сразу, что именно выбирать, чтобы записывать себе в блокнот, какие эпизоды, я не буду. Это уж точно ваше личное дело. Главное здесь соблюсти баланс. Вещи, которые вам совсем не подходят, вам и не нужны совсем, какими бы клевыми они ни казались. О таких вещах можно написать пост, записать видео рассказать соседу или коллегам, еще куда-нибудь использовать, но не обязательно в блокнот. Если вы всегда, вообще без исключений, вводите, скажем, фэнтези, то зачем вам какой-то хороший эпизод из э, научной фантастики? Он просто не нужен, он просто не сгодится никуда. В идеале вы хотите, чтобы в этом вашем блокнотике было как можно меньше всего, чтобы не тонуть в стенах текста, если вы будете листать этот блокнотик на подготовке к сессии или в поисках вдохновения для написания модуля или еще, еще когда. С другой стороны, многие вещи могут вам уж настолько хорошо подходить, что вы и без всяких блокнотов справитесь с тем, чтобы или выдумать, или додумать их на лету. Если я увижу, скажем, в фильме замечательного Дварфа, или вычитаю какую-нибудь там легенду про ниндзя, то они должны быть очень уж быть хороши, чтобы я не смог их сам выдумать. Но, если они настолько уж хороши, я же их и так запомню. Записывать надо что-то, до чего сам вроде как не додумаешься, но и есть шанс, что забудешь до того, как оно э, нужно будет. Ну ладно, кроме вот этого золотого правила, или платинового, там, пусть будет вольфрамовое, потому что даже самые жаркие споры не смогут его смягчить. Так вот, кроме этого вольфрамового правила, я бы хотел упомянуть еще тройку полезных и часто забываемых э, правил. Я не буду включать стандартные правила по организации информации, скажем то, что если вы работаете над каким-то проектом, то у вас должно быть два таких условных блокнота. Один вот для проекта, а другой для всего остального. Ну просто потому, что именно так и только так проекты успешны и делаются. Весь мир делится пополам на вот эту штуку, над которой ты сейчас корпишь, и на все остальное. Итак, правило номер раз. Игрокам надо давать что-то, с чем они смогут взаимодействовать. Это вообще основное занятие в ролевых играх, если вы не заметили. Вы что-то такое игрокам даете, они с этим чего-то там такое делают. Но, как и всякое базовое положение, про него очень легко забыть, и люди забывают. Иногда в книгах, скажем, бывают ситуации, когда несколько персонажей вот оказываются в нужный момент, в нужном месте, ради этого, в общем-то, как бы книжки и пишутся вот так вот персонажами раскидываться, и дальше на их взаимоотношениях чего-то там строить и чего-то там происходит, э из вот, вытекая из такой вот любопытной динамики. К сожалению, такие вещи в настольные ролевые игры почти никак забрать нельзя. Даже в видеоиграх бывают так называемые кат-сцены, когда кнопки, на которые мог бы нажимать игрок, они убираются вообще с экрана и показывается ну, практически такой кусок фильма с якобы твоим персонажем в главной роли, но без твоего руководящего участия. В настольных же ролевых играх так не получается. Во-первых, это довольно скучно для игроков уже после первых же пяти секунд, потому что возникает ощущение, что мастер ваш вас собрал, усадил за стол и как бы играет сам с собой, а вы на это просто вот так поглядеть зашли. Мастер должен делать красиво всем остальным. Это во-первых, а во-вторых, ведущий не компьютер, не PlayStation, не движок электронный. Его можно остановить на полусловии, оборвать монолог и возразить «нет, нет, я бы так не сказал, нет, я бы туда не стал, а если они так, то я встаю и ухожу, или атакую их, или еще что-то». И тогда весь цимис вами запланированной кат-сцены, он катится, извините уж за каламбур, кату коту под хвост. Почему вы думаете, загадки так популярны в любом виде? От ловушек до детективов. Потому что это одна из простейших штук, с которыми можно легко устроить взаимодействие персонажа. Вот вы видите, что на воротах висячий замок, под воротами мертвый скелет с ключом на шее. Что вы делаете? И они начинают шевелиться, думать, что им делать, как с этим всем взаимодействовать. Все, игра пошла, вы можете отдохнуть и... Э Наблюдать за тем, что там э, дальше происходит. Иногда что-то подкидывать, иногда у вас что-то будут э, дальше спрашивать. Почему подземелья так популярны? В широком смысле не только там руины под замком, каким невелом, а как такие вот тематические локации, по которым можно лазить хоть час, хоть год, да хоть всю жизнь. То же самое абсолютно. Это квинтэссенция того, с чем можно взаимодействовать. И чем лучше и заметнее отклик этого подземелья на действия партии, тем лучше оно запоминается как что-то хорошее. Потому что запоминается взаимодействие. Второй момент. Никогда не планируйте цепочку событий. Если что-то сработает только в том случае, когда сначала произойдет вот это, потом вот то, а потом еще что-то, это никуда не годится. Точнее это годится там, в книгу, в фильм, в фанфик, во что-то статичное, где вы контролируете общий процесс. В настольных ролевых играх вы процесс не контролируете. Цепочка событий получается из ваших действий, плюс действий игроков, плюс их взаимодействия, плюс бросков кубиков, плюс еще куча чего. И ваш контроль над ее образованием весьма и весьма ограничен. Более того, чем сильнее вы будете давить и тянуть в свою сторону, то, что вам надо, тем больше шанс того, что игрокам это станет заметно. А чем больше им это заметно, тем хуже, потому что они за стол играть и имеют полное право и морально, и технически, по правилам, чтобы их вклад в игру ценился и к чему-то добавлялся. Они отодвигался в сторону ради того, чтобы мастер свою версию рассказал. Хочет рассказывать? Пусть рассказывает, но отдельно, как вводную, как легенду, как фанфик, как дополнение, но не как игру. Многоходовочки могут быть очень красивыми, очень элегантными, никто не возражает, но их надо менять, обрабатывать для того, чтобы они входили в игру. Или сокращать в длину, просто до там, вот, двух буквально шагов, что если персонажи так, то главный злодейся. Или делать параллельными. Скажем, в моем любимом, но не опубликованном еще мега некоторые места описаны таким образом. Дан список каких-то событий, которые могут происходить, могут не происходить. Их можно подталкивать, останавливать. Часть из них просто случайны, остальные полностью на, подку на откуп э, игрокам. И когда произойдет, скажем, пять штук, то что-то кардинально изменится. Там станут строже правила по пропуску в город. Или граница закроется, или дамбу откроют, каратели пошлют, еще что-нибудь такое. После игры по такой заготовке, из-за того, что каждое такое событие как-то связывается с прошедшим и будущим, уже внутри игрового процесса, некоторым игрокам у меня кажется, что я планировал всю цепочку именно в такой последовательности. Но это совершенно точно не так, я так не делаю уже очень давно и по-хорошему не должен был бы делать так никогда. И мне очень странно сейчас читать э, тексты с советами или смотреть на э, видео на ютубе, где... Довольно умные, опытные мастера советуют планировать модули именно так. Что вот подумайте, они сначала должны делать вот это, потом делать вот это, потом вот это. Не срабатывает оно на практике практически никогда. И так просто планировать очень опасно. Может сработать, но а может, может сработать абсолютно в другую сторону. И если это другая сторона где-то на шаге номер два из десятого, то и весь ваш модуль, в общем-то, пойдет не туда, а пойдет в мусорную корзину, из которой вы потом будете его адаптировать для чего-то другого, или наоборот, будете бояться об этом вообще когда-то вспоминать. И последний момент на сегодня. Изменяйте и дополняйте то, что уже записано. Это тоже очевидный совет, но далеко не все ему следуют, а надо бы. Ведь что хорошо в долгоиграющих таких вот блокнотах ведущего. То, что записанное в них может спокойно продолжать там лежать многие годы и десятилетия. Торопиться не надо. Можно потихоньку, проглядывая, что там такое есть, добавлять туда разные образы, полировать какие-то детали, объединять записи. Учитывайте масштаб. Думайте о своей компании как о франшизе с разбивкой на сезоны и эпизоды. Это вообще очень полезно. И также и планируйте. Одна сессия, один эпизод, одна сюжетная арка, ну или там несколько каких-то связанных, это один сезон. И если вы хотите использовать какого-то, скажем, персонажа как главного злодея, то насколько долгоиграющим вы его хотите? Если это противник на один эпизод, да, достаточно только одной какой-то там яркой детали. Я иногда вообще беру там с полки случайную книгу правил и монстра оттуда там по блоку правил полузнакомой системы ввожу. А то и вообще просто по картинке. Но если это должен быть противник на целый сезон, то его надо готовить заранее и готовить достаточно глубоко. Потому что иначе сезон будет неудачным. Из простоватого персонажа и плоские сюжетцы будут идти. Работайте, добавляйте, развивайте. Совершенно не обязательно делать это уже в тот момент, когда вы используете персонаж, Локации, сцены, еще э, что-то. Э, это все у вас записано э, и когда-то будет использоваться. И это у вас там может вполне продолжать расти, обрастать какими-то деталями, и это можно делать заранее и не торопясь. Не обязательно в тот момент, когда вот через два часа уже придут игроки, и надо срочно что-то делать. Итак, Итак, сегодня у нас был небольшой повтор того, что было в прошлый раз, плюс пару слов о том, когда этот цирк с адаптацией вообще нужен. А именно, для того, чтобы обрабатывать под себя официальные какие-то книги, чтобы утаскивать удачные моменты из фильмов, пьес, там, твиттера, обы обыденной жизни, чего угодно. И чтобы давать вторую жизнь собственным старым наработкам для другой игры. Дальше мы обсудили тройку моментов о том, как оформлять свой блокнот ведущего. Вот эти моменты. Писать туда то, с чем партия сможет взаимодействовать. Разговоры-ныпыцы друг с другом оставьте литераторам, если в них не сможет вмешаться э, персонаж. А если сможет вмешаться, то не надо это записывать, потому что они вмешаются все равно в ту сторону, в которую вы заранее не запланируете. Ну не работает это. Два. Не делать многоходовки, не рассчитывать на то, что игроки сначала сделают одно, потом другое, потом третье и так далее. Так советуют планировать свои модули очень многие, и это очень плохой совет. И последнее это допиливать то, что там записано, доводя до нужной кондиции. В частности, обогащать деталями то, на чем будет держаться целый сезон вашей игры, когда-нибудь в далеком будущем. На этом откланиваюсь, меня зовут Радагаст, если понравилось, увидимся еще.